Как не податься панике в средствах массовой информации? Конечно же, не нужно прятать, как страус, голову в песок. С Российской Олимпиады по химии юные таланты. Я дожду отличных результатов. В Казанском университете состоялось награждение организаторов фестиваля «Территория науки». Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Аделина Абдрахманова. В Российской академии образования состоялось ежегодное общее собрание членов РАО, в рамках которого прошли выборы академиков и членов корреспондентов РАО. Так, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радив Замалидинов был избран членом-корреспондентом. СМИ кормят пользователей нерадужными новостями. Новые санкции, политические интриги и спецоперации на Украине подстегнули волну социальной тревоги. Как сохранить спокойствие, смотрим далее. Откуда берется тревожность? Стоит пользователю заглянуть в информационные источники, как новые санкции, возросшие цены и политические интриги становятся частью повседневной жизни. На примере новости о закрытии воздушного пространства медиаисследователь Леонид Толчинский рассказал, как СМИ удерживают рейтинг. Новость на самом деле одна. Европейское воздушное пространство ну, вот, вот попало под санкционные все эти дела. Да? Этот поток идет несколько дней на голову людей. И у людей создается состояние паники, да, что вот вообще ужас какой-то, вот весь мир прям вот каждый день только сидит и сочиняет против нас гадости. Хотя, ну, отчасти это верно, но в данном случае мы одну новость дробим и растягиваем во времени так непрофессионально, что, ну, вгоняем людей в определенную панику. Новая волна социальной тревоги накрыла общество с началом спецоперации на Украине. В нее угодили не только те, чьи близкие оказались участниками событий, но и те, кто просто следил за новостями. Конечно же не нужно прятать, как страус, голову в песок. Ничего хорошего. Нужно подтянуть мышление, нужно объективно воспринимать все, что происходит, набраться психической энергии, силы. На понимание всего того, что происходит. потянуть свою логику и выйти на объективное понимание того, что происходит. Это называется метод рациональной психотерапии. Знания снимают тревогу. Это первый подход. Не нужно злоупотреблять самовнушением, внушением. Внушаться можно, можно придумать, но реальность есть реальность. Конечно же, необходимо заниматься делами, отвлекаться. Нужно чувствовать ответственность на том месте, где ты работаешь. Жизнь продолжается, и если у вас сила психическая уйдет на дела, на деятельность, у вас места для тревоги там не останется. Новости в интернете разлетаются за секунды, а телеграм-каналы оказываются быстрее официальных источников. В потоке уведомлений немногие задавались вопросом достоверности информации. А между тем, предприимчивые блогеры уже планировали, как раскрутиться на нагнетании обстановки. Спасение утопающих – дело урок самих утопающих. Если ты тонешь в информационном потоке, в том числе, извините, в информационном дерьме, ну, в первую очередь, ты сам должен задуматься над тем, откуда ты взял этот поток. На 90% ты его сам себе и создал. Потому что мы ровно то поглощаем, на что сами подписались, и что себе сделали доступным в качестве источника информации. Мы должны учиться такому, чему не учились раньше никогда, медийной гигиене. То есть мы должны... Мы же не лезем в грязь, когда идем по улице. Мы знаем, это неприятно. Потом будет от нас пахнуть, потом не стираешь красивую одежду. Так и здесь не надо окружать себя большим количеством тех, в достоверности, чего вы сомневаетесь. Психологи отмечают, если заложниками паники стали ваши близкие, постарайтесь не обесценивать их чувства. Выслушайте человека, будьте рядом и постарайтесь вместе вернуться к положительным эмоциям. Ариана Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Фу, продолжаются съемки программы «Мой университета для телеканала НТВ. Во второй съемочный день интервью дал временно исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский. Он отметил большую историю университета и рассказал о том, какие ключевые показатели Казанский федеральный может записать себе в актив. Сегодня это есть то место, где сливаются культуры, конфессии где создана уникальная, толерантная, образовательная среда, среда для научных исследований. И мы, конечно же, гордимся тем, э, той историей, которая у нас здесь есть. Это и первый восточный разряд в России, это и мировые открытия электронного парамагнитного резонанса, это открытие Антарктиды более 100 лет назад, это те э, химические реакции, которые были открыты, начиная с Бутлерова. У нас обучаются студенты более чем из ста стран, и э, также достаточно много в Казани студентов, которые и приехали из других регионов России. Достаточно сказать, что по приему 2021 года из 11 тысяч принятых студентов более 4300 студентов приехало из других регионов Российской Федерации, начиная от самых западных регионов и заканчивая Якутией и Дальнего Востоком. Наш телеканал продолжает освещать в режиме прямого эфира внутривузовский этап чемпионата АССК России. За ходом мероприятия можно следить в нашем паблике ВКонтакте. 4, 5 и 6 марта на паркете Уникса сойдутся мини-футбольные мужские команды. Старт трансляций в 20.30, 20.30 и 8 утра соответственно. Один из магистрантов КФУ стали новыми стипендиатами благотворительного фонда Потанина. Победители стипендиального конкурса будут получать ежемесячную стипендию благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 25 тысяч рублей в месяц, начиная с февраля 2022 года и до окончания их обучения в магистратуре. Что ожидают победители Всероссийской Олимпиады по химии юные таланты? Химический университет имени Будлерова несколько лет подряд становится местом проведения Всероссийской олимпиады по химии первого уровня «Юные таланты». Школьники являются представителями разных регионов, преимущественно Республики Татарстан и Удмуртии. Ребята сначала знакомятся с заданиями, проводят мысленный эксперимент, так называемый, готовятся, а затем приступают уже к экспер... непосредственно к самому эксперименту. И завершается все расчетными выполнением расчетных заданий. В этом году Олимпиада проходила в два этапа. В ней приняли участие ученики с 9 по 11 классы. Для каждой параллели разработаны индивидуальные практические задания и персональный вариант. Олимпиада довольно сложная, особенно теоретический тур, практический тур, ну, не знаю. Мы им сейчас занимаемся, посмотрим, как будет. Олимпиада, жду, ну, отличных результатов. Призеры и победители Всероссийской Олимпиады в сентябре получат единовременную стипендию в районе 100 тысяч рублей. И другие льготы при поступлении в Казанский федеральный университет. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается заслушивание программ развития институтов в рамках реализации проекта «Приоритет 2030». В этот раз свою дорожную карту представил Институт психологии и образования. С 2020 года действует проект, направленный на вовлечение студентов в науку. 3 марта состоялось награждение организаторов фестиваля. Подробности в следующем сюжете.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 Учащиеся 10-11 классов образовательных организаций Республики Татарстан приглашаются к участию в профильной педагогической смене 2022 в рамках организации ежегодно-научно-просветительского лагеря, которая пройдет с 21 по 27 марта на территории оздоровительно образовательного комплекса «Дуслык». Организаторами смены являются Казанский федеральный университет и автономно-некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов».